Дорогие друзья, продолжаю читать ваши комментарии, отвечать на вопросы и, возможно, делать попутно небольшие разборы. Сегодня 10 декабря. Ну что, поехали. Сразу, так сказать, к делу. Так, на сегодняшний момент у нас а, видео вышло подмосковные вечера. Так что, приятного просмотра. Какие здоровые. Спасибо большое всем, кто пишет такие комментарии. Так, молодец. Ашизгара. Шизгара. Шизгара. Ну, кстати, Шизгар уже, я думаю, на момент выхода этого видео уже она давно на ютубе. Вот, я там ее планировал завтра как раз опубликовать скрепно. Пусть бегут нюкли уже. Да, вот здесь угадайку я выставил, да, две угадайки. Супер Мариус, страна деревни дураков, только мани, мурка, все верно. Так, изучал поставить да, по поводу крупнее, жирнее шрифта. Ну, в принципе, можно, да. Вы, вы скажите, какие конкретно мелодии вам увеличить шрифт? Или распечатаете просто на А3 формате? Или увеличьте при печати формат? Так тоже можно сделать, пополам, как бы. Угадала, все, обожаю, обожаю Казань. Так, тут что-то. Келясей тук, лыж, и рекмайдане, а оперный театр. Так, выдунула. Да, из шестидесятых конечно, но ну, это просто я написал из 90-х. Потому что начало из 90-х. Так, у прохожих еще, еще и. Да. Жанна. Да, Ария, правильно, кукла колдуна. Пятый не помню. Ну, вот ему подсказали там. Кукла колдуна. Ну да, все. Бритве привет передай. Какой бритве? А, Борис бритва, ага. Так. За призами, за призами все ко мне. Так, маэстро, спасибо, пожалуйста, сделайте обзор на Абба. Разбор, может быть, не, не обзор. Это Мани Мани, можете посмотреть, у меня на канале есть уже, я сделал. Произведение Квин. а что из Квина, подскажите, давайте. Можете, пожалуйста, сделать так, обзор уже. Обзор, есть? А, не, а разбор, разбор. Так, Марио, так, ну все правильно, Спасибо. Тут про ваню написали вот ваня ваня если смотришь вот я смотри как хорошо тебе написали молодец так кукла колдуна третью не угадали ария роза да а, мы в оркестре это играли gravity falls однако хорошо еле мясо мужики ну, еле мясо мужики я помню тоже в ТикТок играл где-то там мелодия несложная до, до, до, си, ре, до. пошел приверить ми фа фа фа ми ми ре не си, до, припев. до, си, ля Ля, до, си, си, си, си, си, фа, соль, ре, ми ми ми ми ми ми фа, ми да? ми ми ми ми ми ми ми Можно сделать, кстати, разбор. Давайте попробуем. Сейчас там у меня несколько разборов впереди есть уже. В общем, пишите, если сделать прям такой разбор конкретный. Да? Оригинально спасибо. Первый угадал спасибо. Здрасте, можете сделать разбор песни Чингисхан Москву. О, кстати, Москов. Давайте посмотрим ноты. Ноты. Что там у нас? Там пам пам пам пам пам. <свист> а фа. Ого, ну тут то, то, то, то, тональность неудобная, надо что-то другое. Ну в общем так на слух, на жанре. Это вступление, да? что-то там в общем надо подобрать тоже вещь хорошая меня и она нравится и нравится как э, этот самый распутин да, распутин распутин дальше исполни черный кофе церквушки вообще такую песню не знаю можно конечно поискать ноты Но, я москов, москов хотя бы знаю вот а вот этот черный кофе церквушки вообще не знаю так что ссылку мне пришлите на почту так здесь все правильно так спасибо спасибо Возможный ли... разбор вологда вологда Давайте Вологду посмотрим, что у нас там в картинках есть. Вологдам ноты для баяна. А вот, пожалуйста, да, Письма. Где, же моя где а. Вот так, видимо, да? Тоже. Мелодия простая, можно сделать. Хорошо. Вологда. Миля-лядуми. Если при, практика приклеивания, приклеивать подставку, обвел карандашом, ну, вы знаете, наверняка кто-то приклеит, я не советую приклеивать подставку. Лучше использовать канифоль или мел под подставку, под чуть-чуть под, порошочек берете раз, э, туда, как бы намазываете этим порошком, насыпаете чуть-чуть, чуть-чуть буквально. Вот, прям саму капелюшечку, не надо много. Угу. Так, нет слов, просто огонь. И только моя аватарка выезжала снизу, и вдруг еще так и не единожды. Вот аватарка, давайте поездим туда-сюда. Вот она, вот она. Так, спасибо, несколько вопросов. Ну вот, треугольный тест я сделал, но что-то не особо вам понравился, поэтому не знаю. Если хотите, можно по музыке тест сделать. Так, собачка, да, спасибо. Предлагаю разбор джойс воспоминания. Давайте найдем, что за джойс воспоминания. Ноты. воспоминания. для минорка. как раз. И вальс на самом деле да хорошо можно его разобрать только надо сделать для Балаки прикольную аранжировку а у нас школа дураков ну что поделаешь да. серебры как выбрать инструмент для покупки кого производителя а нашего производителя конечно дмитрия наумова выбирайте вот у меня все на к а вот видите написали сейчас ворон дмитрия наумова вот но ну, вы смотрите по финансам да, сколько вы можете потратить на инструмент а вот, ну, желательно не меньше 10 тысяч, да, для начала Потому что и желательно, чтобы грив был толки, тол, тонкий И удобный сам инструмент легкий был Вот эти вот типа луночарки не берите сразу Вот, такие вот Вот тоже видите уже переписка пошла, ну вот, в общем, знающие люди вам подскажут, если что, пишите, я вам постараюсь помочь, или если найдете на Авито, скидывайте ссылку или фотку или куда-нибудь или что-нибудь. Так, разбор горного короля, ух ты, ну это как раз прошлому вот этому читаю и песню Бел Зопер, Бел, Кто? Да, что такое там ну можно давайте bell найти в яндексе картинки ноты давайте посмотрим что там есть в нотах вот <coughs> ух ты что там у нас фа а ну да Бэ. что там фа не вижу ничего мелко так переделать в удобную тональность а вот есть свет вот и все, отлично Отлично. Вот, пожалуйста, вот, готовые ноты берем и играем. Кому, кто пытается все время у меня посмотреть разборы, особенно те, кто ноты знает, пожалуйста, вот ноты есть. Берем и играем. Аккорды есть. Подставляем и все. Чем ноты на баллайке отличаются от нот на фортабельке? Да ничем. Чем они лучше? Ничем. Такие же самые ноты. Здравствуйте, увидел разбор и охотников за привидениями. Ага, хорошо. Вот, тоже надо. А, в общем, давайте так, по, по порядку надо. 吧. Сейчас у меня есть там в планах. Так, британские хиты сможешь, Сергей? Ну, bueno, наверное. <с000 с000> <с000> Балкон остеклить нельзя. Ага. Так, Сергей, еще, а. еще, хорошо. Семеновна. Так, Семеновна. 186... Урок номер 186 но ну, посмотрите что за 186 что это за 186 186 а песни самогонщиков понятно Ага. вообще-то это не семеновна а что же это тогда ну друзья мои я во-первых я спросил у деда во вторых я взял ольгу воронец за основу вот я и сыграл по Ольге Воронец. Спасибо. Так, как настроен инструмент. Серьезно, как настроен инструмент? В 173 уроке спросили, как настроен инструмент, друзья мои. Руками. Ну, конечно же, мимеля. Да. Без папиросы образ не полный. не курю я, о чем это поделаешь. Нету папиросы. Запрет балалайки, ну. Там не запрет балалайки. Там, по-моему, что-то. Надо правильно посмотреть, как там. Ну лайка запрещена в россии церкви но ну, изначально вообще добрые гудки и скрипки и гусли вот оба а лайк появилась как раз из-за запрета этого это при алексей тишайшем там в истории было сейчас не знаю как запрещена или не запрещена церковью вот Хало, коллега, смуглянка вообще это смуглянка типа украинская песенка ну и так хорошо но ну почему украинская это новиков написал это не народная песня по... извините по польски не разговариваю но это не украинская песня так мурка нами браво тоже спасибо так вот классно давай красавчик уважуха так ну что дальше дальше заметил что не баллайка горизонт да. Но да, я ставлю камеру вот так вот. наискосок чтобы чтобы вам было удобнее, чтобы смотреть горизонтально. Действительно. Uh -huh. Вот. Ну что, есть еще баллайка? Решил папу купить баллайку. А знаете, почему? Все? Потому что баллайки русские звуки. Mm -hmm. Логично. Спасибо <laughs> за комментарий. Уважаю. Thank you for this. Uh, you, uh, Спасибо. Thank you. Uh, разберите Dance Manky. Dance monkey Ну, было же уже Dance monkey Друзья мои, уже есть. Какой урок не скажу, но... Или нет, подожди. это был, наверное... А, пардон путаю, да. То был... Это был кофе да? что В общем, надо... Да, тоже можно разобрать. Хорошо. Брат Султана может, погрузочный чего? Ничего не понял. Угу, отлично, гимны века, Моторхен. Ну, о, присылайте что? Моторхен, это на Там же у них куча песен. Федорини, Фелини, это... какая-то. Так, сделайте следующее. Разбор Mortal Kombat. Ага. Ну, Mortal Kombat тоже хорошо. Можно было бы разбор. Вот, разбор, разбор, супер. Вот еще, счастье, вдруг разбор был уже давно, причем уже очень давно. Вот посмотрите, счастье, вдруг на лайки. Так, спасибо. Так, ну все, думаю, пока достаточно. Всем спасибо за комментарии. Вот присылайте свои идеи тоже в списке, пишите обязательно и возможно в следующих комментариях я уже это увижу и попутно еще буду сейчас делать разборы остальные, все ставьте лайки, баллайки, увидимся в следующем видео, пока